Привет друзья, Австралия, уборка кукурузы Посмотрите на эту жатку Ну, много-то, да. Таким образом происходит измельчение стерни. Вот кукуруза. Сейчас будем наблюдать интересный процесс. Вот таким образом отделяются листья от кочанов. Друзья, эта сушка работает от биогаза, который добывают, сжигая листья от кочанов. Вот это я понимаю, безотходное производство. Круто! На сегодня все. Если было интересно, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь. И до новых встреч на канале. Впереди много интересного. Пока!